Все, мы получили несколько заданий. Думаем, сейчас по-тихому по полигону гуляем. Ну, так и вышло. Гуляли по-тихому по полигону, выполняли задания, находили всякие вещи. броню так купили? Да. да, потом, ну, да после первого же задания вернулись, купили сразу а, а что первым заданием было? А, ящик с шуруповертом каким-то очень-очень ценным. Для ООН он очень ценный. Ну, видимо, там Бошевский какой-то шуруповерт был немецкий. Секретная разработка. Мы донесли бармену, продали, купили броню, выходим, думаем, ну все, мы теперь в броне, все нам можно. Идем прям по дороге, впервые за всю игру. И нас в спину, короче, какой-то дикий, Дики. с да. Ну, в общем, мы умерли. Из засады, да. Вот, потом, ну слава Богу, у нас были эти адреналины, мы все в сердце да. встали, пошли дальше, вызываем миротворца, ну миссии все, мы ему говорим миротворец дай миссию, что за фигня, у тебя тут говоришь много дел, там много денег, в итоге дал миссию, пошли мы, зашли в этот бункер, в который он сказал Искали, искали, там растяжку еще какую-то кто-то поставил, пофиг нам на растяжку, нашли фонарик, вернулись, сдали миротворцы. он говорит, нет, фонарик вообще не нужен, он говорит, там большая бомба, какая большая бомба, опять вернулись, в общем, нашли мы эту бомбу, пришли в бар, в баре что-то народу много было, я подумал, как-то вас тут слишком много, Бармена вызвал, говорю, бармен, я туда кину гранату, он говорит, ну кинь, ну я и кину. И все умерли, короче, вы победили, а сколько денег заработали? 4,200, ну мы могли все забрать, ну как бы нам уже без надобности, местные деньги, зачем они нам, у нас там свое, другое. Понятно, то есть вы, короче, живые остались и вышли с Таркава, да, все супер.